Всем привет! Международный союз конкобежцев Айсу утвердил поправки к правилу о начислении бонусных баллов за прыжки фигуристов во второй половине короткой и произвольной программ. На конгрессе ISU представители японской делегации предложили отмечать с повышенным коэффициентом лишь один последний прыжок в короткой программе и три заключительных в произвольной по мнению автора, предложения при таком количестве прыжков с бонусом программы будут более сбалансированными. Конгресс Айсу утвердил изменения. Первый тренер олимпийской чемпионки 2018 года Алина Загитовой Наталья Антепина прокомментировала решение Айсу в интервью в Эти изменения направлены не конкретно против Алины, а против всех молодых девочек, которые способны исполнять прыжки в заключительной части программ. Безусловно, если бы правила остались прежними, для загитовой это было бы в плюс, высказала мнение Антипина. Загитова известна переносом прыжковых элементов во вторую часть программ. Россиянка исполняет самый сложный каскад в женском фигурном катании. Тройной Луц, тройной Риттбергер во второй половине прокатов. Это позволяло спортсменке получать бонусные баллы за свои выступления. Новые правила начнут действовать во всех соревнованиях со следующего сезона. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего вам хорошего. До свидания.